Добрый день, уважаемые мои, коллеги. Мне бы хотелось сегодня обсудить ряд вопросов, связанных с модернизацией образования. Мы с вами год назад встречались, обсуждали много проблем. И поэтому, прежде всего, хотел бы вспомнить о том, о чем мы говорили, и несколько слов сказать о том, как реализуются те договоренности, которые были достигнуты в прошлый раз. Мы в прошлом году обсуждали проблему выкупа земли под приватизированными предприятиями. Ну, не только, но в том числе, как одну из ключевых проблем. И сейчас можно говорить о некоторых результатах, об определенном движении вперед. Прежде всего, полностью разделяю вашу точку зрения, что выкуп должен быть необременительным. Знаю также о компромиссе, достигнутом в ходе взаимных консультаций, о том, что стоимость выкупа земли должна равняться 2,5% ее кадастровой стоимости. Я поддерживаю такой подход и считаю, что этот порядок должен действовать во всех регионах. Знаю также о том, что для Москвы и Петербурга, известных своей городской и столичной спецификой развитой инфраструктуры, сделаны исключения. Теперь к основной теме нашей встречи. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за искреннюю заинтересованность реализации приоритетных национальных проектов. Мы с вами прекрасно понимаем, что это не панацея для решения всех проблем, перед, которой, перед которыми страна стоит. Это только, я много раз об этом говорил, только сигнал в нужном для нас всех направлении для того, чтобы сделать нашу страну более благополучной, а развитие бизнеса в соответствии с этим более устойчивым. Образование здесь в э, череде э, наиболее приоритетных вопросов стоит, конечно, занимает особое место. Вы по собственному опыту знаете, что потребности предприятий в современных и квалифицированных специалистах не удовлетворяются. Я же не, не хочу сказать не полностью удовлетворяются, просто не удовлетворяются. Причем это одинаково чувствительный вопрос и для государственных предприятий, и для частного сектора. И речь идет не только о выпускниках вузов. С каждым годом растет потребность в рабочих высокой квалификации, в мастерах производств, в специалистах среднего звена. Их в стране не хватает, и надо в сжатые сроки готовить их для самых разных сфер. Поэтому нужно совместными усилиями помочь развитию учебных заведений начального и среднего профобразования. Тем более, что сейчас уже немало предприятий, которые, выбрав соответствующие вузы или техникумы, заранее направляют на учебу молодых людей и оплачивают ее в расчете на их возвращение. Пока это, к сожалению, несистемные отношения, которые, прямо скажем, не меняют общей картины. На прошлой неделе мы касались этой темы на заседании Государственного Совета. В частности, говорили о необходимости создания объективного и востребованного нашим рынком заказы на специалистов. И вот Александр Николаевич там выступал, тоже говорил об этой проблеме. Сегодня требуется участие бизнеса и в разработке профессиональных стандартов. Их могут полноценно сформулировать только сами участники рынка. И затем предложить их соответствующим ведомствам, учебным заведениям для подготовки специалистов, отвечающих потребностям рынка. И вообще, конечно, представители бизнеса, ваши специалисты даже не, не и вы, конечно, те, кто здесь сегодня представлены, но ваши специалисты могли бы принять прямое даже участие в, в образовательном процессе, в том числе и в проведении определенных занятий, принятии экзаменов. Я, вы знаете, что я регулярно встречаюсь с коллегами, которые здесь присутствуют и с другими. Я много раз слышал, что, как и было раньше, к сожалению, Приходят люди, особенно в высокотехнологичной сфере производства, приходится практически все начинать сначала. И, конечно, руководители предприятий, менеджеры и собственники, конечно, заинтересованы в том, чтобы уже на ранней стадии, на средней стадии, на завершающей стадии подготовки появлялись такие специалисты, которые без раскачки прям будут работать и приносить результат. Кроме того, нужно поддержать институт попечительских советов наших высших учебных заведений. Он является важным фактором не только общественной, но и финансовой помощи вузам. Теперь несколько слов об образовательных кредитах. Они являются важным инструментом повышения доступности высшего образования. Сейчас в Министерстве образования и науки готовится, завершается работа для, над нормативными актами по государственной поддержке такого кредитования. Пока оно будет проходить как эксперимент в нескольких вузах, и бизнес может принять в нем непосредственное участие. Кредиты будут выдаваться банками-агентами, список которых формируется на конкурсной основе. Еще один вопрос, требующий нашего общего внимания. Это определение критериев, на основании которых должно оцениваться качество подготовки специалистов и формироваться сама номенклатура востребованных специальностей. Эти критерии государство и бизнес должны выработать тоже совместно. Необходимо ввести в систему рейтинговых оценок деятельности ВУЗов. Причем речь идет о развитии независимых рейтинговых агентств, чья информация должна быть доступной для общества. С тем, чтобы не просто по, по факту происхождения ВУЗ считался великим. А чтобы он отвечал требованиям времени сегодня и давал, выдавал на гора нужный результат. И он, этот результат, мог бы быть объективно оценен. Мы понимаем, что нелегко спрогнозировать развитие рынка труда на длительную перспективу. Но у вас есть немало возможностей для проведения аналитической, аналитической экспертной работы. И в этом одинаково заинтересованы как государство, так и отечественный бизнес. И, наконец, при вашем участии, при участии малого бизнеса, можно быстрее и эффективнее обеспечить образовательные учреждения необходимой приборной и современной лабораторной базы. Знаю также, что вы активно участвуете в создании в России бизнес-школ. У государства тоже предусмотрены средства на их создание, в том числе и в рамках национального проекта. Однако, если вам здесь понадобится содействие, в реализации тех программ, тех проектов, которые вы сами осуществляете и проводите. Мы абсолютно открыты для совместной работы. Прошу вас обращаться в администрацию президента, в правительство. Мы постараемся помочь. И, разумеется, как и в прежней нашей встрече, мы можем сегодня в ходе нашей дискуссии обсудить любые вопросы, которые вы считаете целесообразными, поскольку мы не так уж часто в таком формате встречаемся.